Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами находимся в коттеджном поселке Парковый, который находится в районе Баскетхола. Сам коттеджный поселок выглядит вот так. Уже очень большое количество домов сданы, и они находятся в той территории. К каждому дому подходит газ, вода и свет. В домах будут счетчики, Предчистовая отделка, на полу стяжка, на стенах штукатурка. В каждом таунхаусе по 150 квадратных метров, дом трехэтажные. Пойдемте посмотрим, что из себя представляет таунхаус. В этом конкретном поселке. Таунхаус. Комната, зал. Здесь выход, санузел. Кухня. Будет огороженная территория, зона барбекю. Пойдемте посмотрим на второй этаж. Разводка разведена электропроводка по дому. Внутренности помещения отделаны шлакоблоком, сверху облицованы, сверху облицованы. Кирпичом. Это второй этаж, здесь две комнаты, напомню, в этом таунхаусе 150 квадратных метров, балкон и еще один, третий этаж, полноценный этаж без скошенной крыши, большая комната наверху. И плюс, дополнительно, выход на крышу. Здесь своя, так сказать, зона отдыха у данного коттеджа поселка. На территории коттеджного поселка Парково строят не только таунхаусы трехэтажные, но и также двухэтажные дуплексы. Вот так они выглядят. Территория придомовая у дуплексов немного побольше, чем у таунхауса. У таунхауса в среднем сотка земли, у дуплексов две. Дуплексы 140 квадратных метров, Там, в таунхаусах квадратных метров чуть-чуть побольше, 150 и три этажа. Внутреннее помещение, большая комната, санузел на первом этаже, в санузле есть окно, здесь гостиная, скорее всего кухня будет. Пойдемте посмотрим, что на втором этаже Перекрытие деревянное Мансардная крыша Там скорее всего можно будет сделать Что-то вроде Кладовки Раз Два Три комнаты И большой санузел на втором этаже это большая комната с выходом на балкон. Дуплекс. Перед нами также находятся коттеджи данного поселка. У коттеджи самое большое количество земли, они тоже двухэтажные размером. Они 140 квадратных метров. Это коттеджи. Выглядят абсолютно так же, как и дуплексы. Пойдемте сейчас посмотрим, что из себя представляет коттеджи. Коттедж. 140 квадратных метров. Сразу мы входим, попадаем в гостиную-прихожую. Даже прихожая больше. Здесь большая гостиная комната. Кома... Окно эркером. Большой санузел а с окном а здесь кухня кухня выходит с выходом на заднюю территорию И, напомню у коттеджи земли больше 4 сотки на территории 4 сотки расположены коттеджи пойдемте посмотрим что на втором этаже здесь Витражное окно с первого по второй этаж. Вот оно. Очень удобно. Будет выход на крышу. Чердачное помещение можно использовать будет в виде кладовой. Одна комната, другая комната, большой санузел с окном и большая комната. Третья на этаже с выходом на балкон. Коттеджный поселок Парковый располагается в зоне, рядом, недалеко от баскет до города. Здесь очень близко Красная площадь, здесь порядка двух километров, трех и вы будете в торговом центре Красная площадь находиться. Чем привлекательна дальняя территория? Что у вас отдельный, свой собственный дом. Нету сверху никого. Никто вам по голове не ходит, никто не стучит. Уединенная территория. Людей рядом с вами будет не так много. Ну и опять же, это в принципе и минус. Наверное, для кого-то. Те, кто любят... Шум большого города, им лучше, наверное, купить квартиру. А те, кто любит уединение, такие своеобразные интроверты, самое хорошее место – это купить либо дуплекс, либо там хаус, либо коттедж. Коттеджи в данном поселке по ценам и по покупкам, если хотите, интересно, обращайтесь ко мне. Я отвечу на ваши вопросы, сколько стоит купить этот коттедж. И отвезу в отдел продаж, вы приобретете. До свидания. До встречи на, нашем, на моем канале.